он фактически говорит спаси от боли тебя а кто спаси бог там или там еще какое-либо существо таким образом слово здравствуйте и слово спасибо имеют фактически одно и то же значение а иногда люди говорят: ну все, пока. Что это обозначает? По моему мнению, слово пока это сокращенное слово покайся. Потому что очень часто, когда человек встречается с другим человеком, то он преследует корыстные цели какие-либо и очень часто врет. Ну и для того чтобы вот такое вранье не влияло на другого человека, ему говорят: ну все, пока. Таким образом, это где-то звучит так: ну все, покайся во лжи. И это не переносится на того человека, который. К вам приходит, вот я уверен, что если человек приходит и предлагает вам какой-нибудь бизнес или еще что-то, и вы загораетесь, то это, скорее всего, будет просто выманем из вас денег. Ну и вот хорошо ему сказать, пока-пока, ничего страшного.